Всем доброго времени суток. У нас солнце, мы в Хургаде, и время карантина. Я думаю, нам повезло, потому что мы остались здесь. И хочу сказать, что карантин здесь организовывается. видео. Если вам будет интересно, под этим видео интересно про карантин в фургаде а сегодня я надежда новосельская психолог психотерапевт коуч хочу еще раз провести один эфир оказалось что вчерашний эфир был некачественный и был сильный ветер сегодня ветер утих я с удовольствием проведу еще на тему это этот эфир как на сайтах знакомств найти своего мужчину во время карантина и быть счастливыми вообще по жизни рядом с любимым человеком а многие женщины попробовал один-два раза три раза четыре раза какие-то неприятные вещи от мужчин которые просят только секс, которые может быть были какие-то нехорошие люди они бездельники маменькие сынки, это сексуально озабоченные, или это виртуальщики, или это маньяки, психопаты, или это другие социально неадаптированные под вашу цель люди, аферисты. И люди попробовали, что там, вот, там говорят все такие. Да ничего подобного. Там, как и в мире в целом, есть множество людей, которые вам подходят. Важно, что понять. Первое, на что обращают внимание, как ты себя позиционируешь, какие у тебя фотографии. Дальше о чем ты пишешь. И всему этому надо учиться, потому что это технология, ребят. Вот сейчас утром общалась с очень красивой женщиной. Ну, ну, ну, песня просто. 41 год. Я говорю, сделайте качественные фотографии. Сейчас фотографии быть не может качественных, потому что сегодня карантин и нету э, закрыты все профессиональные фотостудии. Согласна. Пригласи подругу, попроси знакомого или знакомого. Найди локус в доме и сделай качественные фотографии. Какие это качественные фотографии? Об этом мы будем говорить более детально на интенсиве и ссылочка под этим видео будет внизу. А кто будет слушать это в записи, вы можете получить запись этого интенсива. Но подробности это будет под этим видео. То есть нет второго шанса для первого впечатления. Какие ваши фото? Что вы пишете о себе? Следующий момент. А какого мужчину ты хочешь? Ведь у множества женщин нету в голове вот конкретики, какого мужчину она хочет. Одна хочет богатого и там такого, раз такого... При этом не понимает его психологию и не понимает, что она ему не соответствует. Потому что если ты хочешь богатого, то насколько богатого? как Это измеряется в каких цифрах? Дальше, в какой стране он живет? В какой стране он может вообще жить по твоему усмотрению? Ведь у многих ограничивающее убеждение, что это может быть только сосед или там, в этом городе, и она даже и не видит географии в других странах. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что когда вы уверенная, а это главное условие женщины, когда вы уверенная, когда вы путешествуете, вы прокачиваете еще больше свою уверенность. И, соответственно, изучая других, ментальных других людей, других мужчин, вы становитесь ну, более интересной, более ресурсной. У многих женщин были у меня такие, которые говорят, как это я поеду дальше своего города или своей страны? Я не хочу ни русского, я, я, я хочу только русского, я не знаю тех мужчин. А другая говорит, а я хочу только араба или хочу там какого-то черноглазенького. И начинаем разбирать, а там оказывается куча других тараканов, потому что не понимать, что арабы, азиаты, мусульманские мужчины и вообще люди не нашей ментальности, они чем-то хороши, там умеют ухаживать, умеют дарить цветы, там другие какие-то по ушам ездят. Женщины на это ведутся. Женщины расплываются в этих эмоциях, и они выключают голову. Они не понимают, а какая истинная, какой истинный у него мотив, чего он хочет. Какая у него… Ну, чего он хочет на самом деле? Он хочет… Какие у него цели, какие у него планы, как он относится к женщине. И этому всему нужно, конечно же, учиться, потому что многие из вас, и я в том числе, мы надели очень, очень много глупостей в молодости. Мы шли на эмоциях, мы выбирали сердцем только, да? сейчас очень часто учат, выбираем сердцем, а мозги где? А потом будешь плакать, потом будешь обивать пороги психологам, психотерапевтам, и детям своим будешь придавать такую же негативную, инфантильную программу. Поэтому первое, чего ты хочешь? Совпадали ли твои хотелки с его хотелками? Что такое для тебя семья, если ты идешь в семью, хочешь семью построить? Или для тебя выгодно, и ты уже устала от, этих, от этой обязаловки в семье может тебе достаточно каких-то просто здоровых отношений без семьи и это сегодня нормально а другая вообще не хочет ничего и она уже устала дети выросли ей хочется просто свободы и хочется чтобы был у нее любимый человек и чтобы не друга понимали а четвертая устала от одиночества и хочет чтобы рядом был человечек который тебя обнимет и, и поцелует и и, и что-то там то есть у каждого у нас свое но это нужно понимать, чего хочешь ты и чего хочет тот человек, чтобы его хотения соответствовали с твоими. Поэтому на сайтах много качественных, психически зрелых, нормальных мужчин, которые ориентированы на семью, которые ориентированы на свободные отношения. Но опять же, что такое свободные отношения? Я знаю многих женщин, которыми, которых консультирую, и знаю, что она многие годы ожидает от него, что он предложит ей руку и сердце. А у, у него и в, в мыслях этого нет. Потому что его устраивает то, что вы ему даете. Любовь в виде секса. там Котлетки каким-то чем-то вкусненьким нафаршированы. Как вы ведете себя, как, вы, как о чем вы мыслите. В разговоре он тоже понимает, кто вы. И так далее. То есть, понимаете, здесь четко нужно понимать, чего ты хочешь. Кого ты хочешь. Возможно, это будет другая страна. И не надо этого бояться. Каждая новая страна ⁇ это новые возможности. Это, это изучение другой культуры. Это, э, другой человек совершенно. Так в этом же есть суть развития. Особы он был похож на меня. В чем похож на тебя? Это тоже заблуждение. Поэтому, опять же, в чем-то похожи, но в чем-то совершенно разные. И вы постепенно познаете друг друга. И в этом есть суть развития и вообще качество жизни такого классного. Поэтому сайт знаком сегодня. В период кризиса я считаю, что это ну, просто золотая жила. Вы можете через сайты знакомств научиться коммуницировать вырабатывать свою уверенность, грамотно общаться, вовремя их отсекать, грамотно посылать на небо за звездочкой, не посылать их, не злиться, не, не ругаться, не, не, не, не матюкаться, потому что это, это не, не королевский, не, не женщина с достоинством так себя ведет, потому что мужчины разные, они не соответствуют тебе. Ну и что? Ты поговорила, пообщалась, узнала его психотип, от, под, отправила, кого-то забанила, заблокировала, это нормально. Так мужчины нас выбирают. Выбирают потому, как ты говоришь, что ты говоришь, как ты себя ведешь, что ты можешь ждать этому человеку, чего он ожидает. Поэтому отношения, как в принципе все любые сферы нашей жизни, это труд. А труд – это новые навыки, это новые навыки позиционирования себя, общения, понимания психологии человека. Это, это красивое, красивый способ развиваться через сайт знакомств через со соцсети и таким образом оттачивать свою уверенность свою харизму свою женственность свою деликатность свою мудрость согласны со мной поэтому под этим видео внизу будет ссылочка на трехдневный интенсив цена его условная тоже антикризисная пользуйтесь пожалуйста моментом и помните кризис закончится очень скоро или не очень скоро но Мужчине качественному, который готов заботиться о вас, который готов брать ответственность за вас, который, который настоящий мужчина. Ему нужна настоящая, умная, мудрая, уверенная, гибкая женщина. А какая она может быть? Она может только сама решить. И как через сайт знакомств себя прокачать, вы это можете сделать уже прямо сейчас. Ссылочка на интенсив. Будет под этим видео. Надежда Новосельская, психолог, коуч, психотерапевт. Welcome.